Дамы и господа, сегодня мы с вами будем собирать вакуумную камеру. Некоторые, например, используют это для стабилизации дерева, для каких-то домашних опытов. Для промышленного производства это не подойдет. У меня на производстве на сегодняшний день как бы большие камеры стоят, значительно большого объема. И данная технология, она не пригодна будет. Итак, приступим что нам для создания вакуумной камеры необходимо. Самое главное в воздушной камере это обратный клапан. Обратный клапан, он продается в любом сантехническом магазине. Вот у меня в данном случае на 1,2 дюйма. Стрелочкой показано собственно куда идет воздух. Здесь он подается, здесь он выходит. Обратно он уже не пойдет. Но собственно для этого обратный клапан нужен. Дальше. Кран шаровый. Сантехнический тоже на 1,2 дюйма, чтобы можно было открыть и перекрыть подачу воздуха. Дальше, значит, тройник тоже на 1,2 дюйма. Такой вот переходник на 1,2 дюйма. Ну, я его, собственно, здесь можно использовать и другой. Я имею в виду самое главное, это чтобы у него вот эта вот резьба была на 1,2 дюйма. И как можно больше вот эта вот площадка штуцер, значит, тоже с внешней резьбой один, здесь как бы уже требований остальных нет, но ну, чем тоньше, тем лучше, можно в принципе самому его вытащить на токарном станке дальше нам потребуется, значит фумлянта для того, чтобы все эти сантехнические изделия наши соединить вместе и более сделать плотные соединения, чтобы не было никаких подсосов воздуха, шприц ну, для чего он нужен, я вам, собственно, дальше расскажу. Дальше я вам покажу у нас роликов в интернете по поводу, как сделать манометр вакуумный. Тоже можно найти. Крышка полиэтиленовая. Прошу обратить внимание, что закручивающаяся крышка, металлическая, которая закручивается на банку, она не подойдет. Точнее, она подойдет, но она будет практически одноразовой. Ну, или, по крайней мере, на раза два или три. Значит, что касается насоса. Я вот сделал из такого вот Который в данном случае это жидкие гвозди были раньше. Я его почистил, внутри него сейчас пусто. Сделал вот такой вот наконечник. Это аквариумный тройник. Значит, От него идет обратный клапан для удаления воздуха и перекрытия его в обратную сторону. Ну и собственно шланг для подачи воздуха с самой камеры. Рычаг. Его здесь уже, в принципе, можно сделать каждый по-своему. Я в данном случае его сделал вот таким вот образом. Это внутренняя часть, которая идет внутри самого тубуса. Вот эту часть желательно бы смазать маслом. Движение внутри тубуса у вас будет значительно проще. Качество самого насоса будет лучше. Вот. Вот такая вот система. Так, ну все, начинаем собирать камеру, и когда я ее соберу, я уже покажу, как она работает. Итак, что мы тут собрали? Тройник, кран. Конечно, можно здесь использовать заглушку с этой стороны и открывать ее в какой-то момент, когда необходимо сбросить воздух внутри вакуумной камеры. Я же предпочитаю использовать все-таки кран. Все-таки это надежнее, более конструкция. Она позволяет не откручивать крышку. Дело в том, что когда заглушку откручиваешь, ее тоже желательно бы поставить довольно-таки... Плотно, чтобы не было подсоса воздуха с этой стороны, когда происходит э, откачка. Ну и в дальнейшем, когда камера, камера находится в, с, в разреженном состоянии. Чтобы подсоса воздуха с этой стороны не происходило, соответственно, я использую э, кран. Можно или использовать любой другой. Самое главное, чтобы он был загерметизирован и э, позволял э, пред, предотвратить э, подсос воздуха в эту сторону. Дальше. У нас здесь значит, идет э, воздух на, э, с обратного клапана ну и соответственно идет штуцер вот таким вот образом она у нас собрана дальше значит у нас есть крышка которой мы подсоединяем значит вот таким вот образом и с этой стороны переходником ее делаем отверстие в крышке и переходником его зафиксируем таким образом как бы фиксируем вот канал из самой камеры в распределительную систему. Вот, делаем дальше. Сейчас проделаем отверстие и э, приделаем значит, уже непосредственно к самой системе. Итак, мы собрали нашу систему. Значит, э, что мне потребовалось дополнительно сделать? Во-первых, поставить вот эту вот прокладку между переходником и тройником. Соответственно, сначала ставим крышку, на крышку, с этой стороны ставим резиновый уплотнитель, чтобы создать стабильное давление внутри камеры. Когда я первый раз ее собрал без вот этого уплотнителя, у меня где-то порядка через минуту давление в камере сбросилось практически до нуля, потому что вот в этом месте происходил подсос воздуха. Таким образом я ее сейчас герметизировал, и давление, вот как показало, я ее 20 минут держал, у меня на давление в камере держалось довольно-таки стабильно. Так, но еще что мне пришлось доделать? Во-первых, необходимо было мне сделать вот этот вот переходник резиновый, потому что капельница на штуцер не налазила. Во-вторых, пришлось увеличить длину самой капельницы. Камера должна стоять стабильно, без всяких разных вибраций. Про шприц. Значит, здесь у меня самодельный вакуумметр Что я сделал с этим шприцом? Во-первых, я обрезал поршень у него для того, чтобы он ходил внутри и никуда там не вылазил, ни во что не упирался, и можно было по нему определять внутреннее давление внутри камеры. Значит, с одной стороны я его запаял, выставил давление, деление на 0,3 мл или как он там правильно называется, вот. и соответственно его помещаем в камеру и при откачке воздуха, создании разрежения он у нас должен отклониться от существующего. Таким образом мы понимаем степень разрежения внутри камеры. Ну так что приступим к чему собственно стремились. Так, помещаем значит наш вакуумметр, назовем его так, в камеру. Закрываем камеру плотно, вот, мы ее закрыли, все, значит, вентиль у нас закрыт, и приступим к откачке. Вот. Ну и сейчас попробуем откачать несколько воздуха. Что у нас получилось на 4 деления увеличилось разряжение внутри камеры как вы видите система стабильно надежно закрыта подсос, подсосов никаких нет Вот я как говорю у меня где-то порядка 20 минут она стояла в таком состоянии при этом давление внутри камеры оставалось стабильным 06 у нас сейчас показывает вот такая камера чем у меня отличается от э, любых других камер во первых это самая оптимальная и бюджетный вариант для качественной, хорошей вакуумизации любого продукта. Во-вторых, как показала практика, у аквариумных принадлежностей в виде типа таких вот, они не так качественно держат вакуум и пропускают. То есть, срок вакуумизации будет порядка около, ну в лучшем случае, 5 минут. После этого сброс давления произойдет практически до нуля. Вот. здесь же она будет держать давление довольно-таки долго. Не знаю, насколько, но вот 20 минут у меня точно держала. Дальше, значит, обратный клапан, понятное дело, сантехнический. Качество у нее на порядок выше относительно любого другого. Ну и, соответственно, вот этот вот шприц, конечно, я имею в виду, назовем его так, насос, он можно сделать, конечно. Меньше для таких вот объемов. Это все-таки домашний образец. Для промышленного, конечно, это не подойдет. Здесь можно сделать отрицательное давление. Вот так вот выглядит вся система. Благодарю за внимание. Наша камера работает. Приятного времени.